От него везде грязь, ржавеет машины и разваливается обувь, гибнут домашние животные. Такие отзывы можно найти в интернете о химическом реагенте, который используют для борьбы с наледью. В Красноярске такой способ борьбы с обледенелыми улицами в новинку. С января гостевые трассы города посыпают бионордом. Антон Шевчук сегодня разбирался, опасен для этот реагент для всего живого и неживого тоже. Если нельзя сломать лед, то его можно попробовать растопить. Эта фраза как нельзя лучше подходит для красноярских дорожников. С этого месяца они начали использовать новую технологию борьбы с наледью на дорогах. Материал называется Бионорд. Его делают на Уральском заводе противогололедных материалов. И сейчас этот реагент популярен во многих городах России. По словам производителя, он безопаснее, не оставляет грязи и даже полезен для окружающей среды, так как содержит удобрения. Эксперты с этим согласны. Химический реагент не является опасным. Никаких ожогов, никаких ядовитых испарений. Он не является даже материалом, который вызывает раздражение. Но единственное, что только да, усиливает химическую реакцию окисления металлов. Вот, все остальное он просто безопасен. С течением большого количества времени просто ускорится процесс корродирования кузова. В обычных условиях машина отходила бы, ну, скажем, условно 6-8 лет без всяких повреждений, но здесь срок сокращается процентов на 30-50. По химическому составу Бионорт не вызывает опасений. Его основные ингредиенты – обычная поваренная соль, хлорид кальция. Его можно встретить в продуктах питания в качестве пищевой добавки. Там же измельченный известняк. И еще одна пищевая добавка, более известная, как соль с пониженным содержанием натрия. Именно соль плохо влияет на антикоррозийные свойства металла. В случае с автомобилями это чревато последствиями. Если не соблюдают технологии, опасность автовладельцев это налет на тормозных дисках и барабанных дисках, это окисление электроприборов проводки и соединительных частях, это окисление тормозной системы трубопровода, которая идет под днищу. Из рекомендаций автовладельцам все-таки постоянно следить за соблюдением самой технологии и, естественно, будучи на автомойке, просить промыть днищ и тормозные колодки. Если в Красноярске Бионорд недавний гость, то в других городах его или похожий реагент используют давно. В Екатеринбурге противогололедному материалу устроили экзамен и проверили, как изменится тормозной путь автомобиля на необработанной дороге и на дороге с Бионордом. В последнем случае оказалось, что тормозной путь больше на метр. В Магнитогорске жители города устроили настоящий пикет против Бионорда. По словам жителей, химия убивает домашних животных. Там же прошла еще одна акция протеста. Жители принесли в мэрию рваную грязную пару сапог, которые разрушились после прогулки по обработанным Бионордом тротуарам. Там же была записка с обращением к главе города. В нашем городе Бионордом посыпают только гостевые трассы. Закупили 500 тонн реагента, так сказать, на пробу и ради гостей универсиады. Дорожники говорят, что главное следить за технологией нанесения и уборки противогололедного материала. При грамотном подходе бионорд не опасен и даже полезен для города. После того, как реагент нанесен... У него время срабатывания там, от 40-50 минут до 3 часов. После этого его необходимо убрать с дороги, ну или как минимум э, с проезжей части в приладковую часть смести. Мы его начали использовать только с начала этого года. Просыпок было совсем немного. Пока соблюдаем технологию. Пока неизвестно, будут ли реагентом посыпать все улицы и тротуары в городе. Использование бионорда, обозначено в муниципальном контракте. Кстати, с 1 июля этого года на уборку улиц будут новые ГОСТы, которые требуют ужесточить требования к качеству и скорости уборки дорог. Поэтому не исключено, что вскоре песчано-соляная смесь останется в прошлом. Антон Шевчук, Дарт Баглая, Фонтова новости.